Здравствуйте. Ну как, во-первых, строках своего письма разрешите всех поздравить с праздником, прошедшим и наступающим. Он как у нас День авиации теперь как старый новый в смысле, Новый год и старый Новый год. И между ними еще что-то. Я все время э, вот путаюсь. Сколько не пытался разобраться, тот меня поздравляют в этот день с Днем ВВС. Я думаю, ну как, вроде бы как это общий праздник. Начинаю искать. В 30 году вроде это был День ВВС, потом как-то объединили. Всегда считал, что 9 февраля день аэрофлота, а 18 августа день военной авиации. Да? Потом объяснили, что не прав, что 18 все всеобщий день. Потом 3 воскресенье, короче... У меня уже это самое пенсионная деменция и не могу не в состоянии разобраться. Вот. Ну, если праздник хороший, то сегодня грех и два, и три раза отметить, что мы с вами сегодня и будем делать. У нас, как всегда, а, во-вторых, и в первых тоже. Я хочу вас всех поблагодарить, потому что я, честно говоря, не ожидал, что будет так много народу. Время летнее. Люди э, <свят> многие предпочитают на дачах, на шашлыках, в отпусках и так далее. То, что э, пришло, сколько много народу меня прям приятно удивило. Спасибо большое. Вот. ну и все. Долго разговаривать не будем, потому что чем дольше мы будем разговаривать, тем меньше я успею спеть. А у меня как всегда понял, ну, понял. А у меня показать. Включи гитару. могу. Думаю... Любые реплики из зала приветствуются. Начинаем с раздельной версии, песни соответственно. Ряд. Ты посмотри, мой друг, какая красота, Какая грация! Ее форму и изгибы просто глаз Не оторвать И не случайно столько песен и стихов О вариации Все потому, что невозможно красоту Не воспевать Совсем не даже столько песен и стихов об авиации, Да потому что невозможно красоту не воспевать. И даже слово авиация совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покаять. И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники-служители. Все приказы и каприз выполнять И даже тот, кто отлетал уже свое Остался небожителем Да потому что невозможно Просто быть и перестать Других совсем нетрудно отличить И это здорово Как говорит, давно мы друг полюбил кто не, любил, не поймет Мы будем просто во всем забыть стоять Задравши головы увидим, как взлетает и садится в самолет. Мы будем просто во всем забыв стоять, задравши головы. Они не только замечательные песни поют, они еще умеют такие очень интересные комментарии. Я когда слушаю в записи, мне так нравится. Вот Это я к чему говорю, я так не умею. Поэтому я говорить много не буду, я буду так вот, небольшие замечания. Чем меньше буду говорить, тем больше смогу спеть. А кто-то считает, Все это химеры и вздох.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 Красивое небо, красивое дело, летать, Скользить, как по снегу легко, километры листать, И чекнуть небрежно по облачной вате крылом, Поря безмятежно в просторе небес голубом. Красивое дело летать, Внестись к горизонту И вдаль его отодвигать Меж замков воздушных, Что плавно плывут над землей, Пугая порой своей красотой грозовой. Слово Мечта Красивое небо Когда-то давно выбрал ты Чтоб всю свою жизнь Любоваться землей с высоты И ты от земли оттолкнувшись Слетел выше птиц В пространство, где нету пределов И нету границ Частица Вселенной Поможет себя осознать Красивое небо, красивое дело летать. ¿no? И держит вкус другой пилот, а О бедном лишь мечтаешь, Если видишь новый взлет про все на свете. Шасси уходит в небо И мало слова, красота И ничего прекраснее нет Сад, куда ты сам пока не знаешь? было очень громко да, да Антон, вот прямо это самое. Да? а ну так не у всех же уши это, ну. Вот, ну хорошо да, да вот просят чуть-чуть потише мне старшие товарищи подсказали что я сначала ну, программу составил определенно потом мне говорят а училищных песен, я говорю, ну вот парочка песен, говорит, ты чё, надо больше. Пришлось внять Не спошли нам, Господи, летную погоду, И туманы с тучами ветром разгони. И не лей на головы дождевую воду, Без тебя давно уже мокрые они. Понимаешь, Господи, с нашей работой У других романтики нам не занимать Только не должны стоять наши самолеты Только обязательно нужно нам летать Даже не в романтике, в общем-то и дело То есть и в романтике, но не в ней одной Просто Хлебодаровка всем остачертела Просто поскорее нам Хочется домой, Дома ждут любимые жены, папы, мамы, Ну а мы летаем тут с горем пополам, И необходимо нам вылетать в программу, Прежде чем распустят всех с Богом по домам. Но без погоды нам в небо не подняться, А летать осталось-то уж совсем чуть-чуть. Ну, послушай, Господи, ну хватит издеваться. Ты ведь всемогущий, такой милостивый, будь. Мы не просим многого, не привыкли с роту. От тебя же нужно нам только одного. Ну подари нам, Господи, летную погоду, Чтобы мы летать могли и больше ничего. Ну подари нам, Господи, летную погоду. Чтобы мы летать могли, чтобы программу вылетать побыстрее, и домой уехать пораньше и больше. Абсолютно ничего. Спасибо. Это уже были полеты на 940. Потому что, это объясняю, что не, не все, не всегда понимая строчку, я отдохну в салоне посеву, мы летали на самолете несколько человек и один сидел за штурвалом, а три-четыре-пять человек сидели в салоне и по очереди менялись сначала. Ну как, в общем, все, <coughs> все теперь понятно. Мне а, Анатолий Васильевич Шурцуков, генерал-лейтенанта, Песню услышал. Говорит, эта песня когда была написана? Я говорю, когда на Як-40 летали? Говорит, а, вот теперь фраза «В салоне посижу мне понятно». Ну, что? Ну, летчик военный, там э, люди летают на истребителях, на, там, на маленьких самолетах, где в салоне не особенно ты посидишь. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, Пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал. И сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дает добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. Полету я. морально не готов. Ну да ладно, бог с ним, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал. Смотрит, так и все молчит, что с ним творится. Плавно-плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня не разговорится о а самолет Как очень вредный бык, все норовит. То вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык. За то, что скорость выдержать не смог.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 А вот, наконец-то, завершён полет, А меня хоть выжимай, до того я мокрый А инструктор мой охрип и больше не орёт А он, когда молчит, так всегда родной и добрый Шатаясь, из кабины выхожу Прости меня, инструктор, дорогой Я отдохну, в салоне посижу Пускай тебя послушает другой Спасибо. Пойдемте, <coughs>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 Небо дарит яркие мгновения, И для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение И снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу, встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позарит поэты, Когда я... Поднимаюсь над землей, пускай Мне позалидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, Мой труп порой блеснет росинкой года, Там, где свинцово дышат облака, И все ж моя поэзия, поэзия полета, И каждый вылет новая строка.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 при предварительной подготовке к данному концерту обсуждали песни, ну и мне говорят, а, значит люди приходят для того, чтобы послушать там свои старые любимые песни. А я говорю, а, а мне вот хочется спеть новую песню, потому что она, когда новая появляется, она кажется, что лучше всех. Потом, когда следующая появляется, она уже лучше, но вот момент, когда ее хочется спеть, я говорю, если я буду петь только старые песни, у меня не хватит времени на, на новые. И тогда решили так, что сначала мы поем э, старые, чтобы народ поверил, что он правильно пришел. А вот, потом я немножечко этих спою новых, а потом опять продолжим. Я в, на прошлом концерте. Спел несколько песен на стихи «Лады Баламут». Вот у меня книжка значит, «Поток». Вот, и тут я начал уже по второму кругу перелистывать и понял, что я тут еще не все охватил. То есть уже -то 10 песен, по-моему, сделано из стихи. Но вот сейчас вот появилась новая. Но поскольку новая, я боюсь, что вот, сделал себе шпаргал. Сейчас попробую. Эта песня не не тема, но э, летчики же не только про него поют, как сказал Вадим Шпиленко, да? Володь Шапиленко. Я все время апеллирую к этой фразе. На улице скрипит велосипед, И ногу торгуют с белой вишней, а мы с тобой пока еще не вышли. За рамки чисто дружеских бесед Гроза еще не вызрела дождем, Хотя уже клубится темно-синим, Мы взгляд на небо только мельком кинем. Друг друга спросим мысленно, пойдем? Куда не тронется пока Мороженое не сякнет в чашке, А после в насквозь вымывших рубашках, Бежим в подъезд, как два смешных щенка, И вдруг губами тронется щека, И поплывут в подъезд гроза и город, И капли влаги поползут за ворот. И обовьется жаркая рука. Но нас спугнут случайные жильцы, И мир внезапно прекратит кружение. И мы с тобой остановим сближение, Стряхнем остатки колдовской пыльцы. И мы с тобой остановим Ближение остатки колдовской пыльцы. воспоминания, потому что мне жена говорит, ну, знаешь, в твоем возрасте петь про то, что целовался в подъезде, как люди не поймут. Я говорю, ну, понятно. Поэтому вот эта вот музыкальная цитата из фильма «Начало», она как бы тоже ну, просто пальцы сами заиграли, она тоже отсылает куда-то туда далеко в прошлое. Андрей Звягин не пришел? Здесь. Здесь? О, а что спрятался? Я так рад, что э, здесь Андрей Звягин, поэт, вот, на стихи которого я с удовольствием сейчас спою песню Гор-проводник. Ну вот. Ложишься спать в свою постель Не вскакивая на рассвете. Твой кофе в графике забит И выходные воскресенье. Ногу у турбин в ушах звенит Ногу у турбин в ушах звенит И нет от этого спасения ты по городам, где был ни раз, ни два, ни десять проводник он как цыган Осетлой а жизни он упресен И в аэропорту опять слегка заноют где-то нервы И будешь долго повторять, и будешь долго повторять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 но крылья к солнцу выше И часто по ночам летает И часто по ночам летает Вот продник с приставкой бывший.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 И, в общем, не, недавно был день рождения, так что, наверное, это для вас. Вот. А, и тут еще есть один такой момент. После прошлого концерта я был у Андрея в гостях и спел ему половинку песни. То есть у меня два года назад появилась полпесни под названием Стел вот. ⁇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 я споткнулся и чувств тропа не упал. Она а лимончик в чай, улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардеса Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, только чего не помню сам. Молодые стюардесы сколько раз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 Но Девчонка обязательно потом, она ремонтчик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хорошо стюардесса прям по воду пей с лица и смутился, как пацан, только от чего не понял сам. И тебе одной подолгу оставаться Когда я опять куда-то улетаю Вышла над землей мне по всей земле мотаться Покидать тебя и снова возвращаться Ожидать тебя подолгу заставляя Белых крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было небо Были небы, снова вдаль зовут Снова вдаль зовут Знаешь, ветер странствий не всегда Попутный ветер И не только море с пальмами на свете, Попадали мы в штормах и снегопады Знаешь, интересно очень много мест на свете Но люблю я, помотавшись по планете Оказаться снова вдруг с тобою рядом Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной, на было не было Были, не были, снова даль зовут А если небу голову поднимешь Прямо над собою Конечно, вспомнишь обо мне Вспомнишь обо мне Крылья нам даны с тобой Конечно, не случайно И мне кажется, что не случайно Нам даны с тобою крылья и замечу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 где-то выше стаи голубей, белую полоску ты уйдешь это снова, я лечу к тебе, я нового сказать не могу кроме того что летчик должен летать ну, правда я тут еще добавил что если летчика зовут леха то леха должен летать Тут все просто и ясно На себя, значит, вверх От себя, значит, вниз Летчик должен летать И при том безопасно И это вовсе не плаж, И ничья, это каприз Сварщик должен варить Кто-то должен шить тапки Если вор своровал. Должен цыскать, лекарь должен лечить. Бизнесмен несмен для техник должен технить, А летчик должен летать. Не копать не стрелять, не размазывать масло по холсту как Рембран, чтоб шедевра написать. Летчик должен летать. В ясный день юниор с и еще по ночам, когда хочется спать. Только должен мешки Вдохновенно ворочать, кто-то словом надел его вдохновлять, а летчик должен летать, потому что он летчик, вот если с был, должен был считать. Я, быть может, не прав, Я могу ошибаться, И возможно меня. Кто-нибудь выпрыгнет, каждый делом своим должен мол заниматься, летчик должен летать, пусть кирпоров поет. каждый должен потратить по возможности классно, и тогда будет все, и у всех зашибись, а летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх От себя, чтобы вниз Спасибо, Ваше Владимир Владимирович, а одобрением. Потому этим летом отпуска и не попал, а лето скоро кончится, уже рябина красная, и запахи осенние над городом стоят, а мне чего-то хочется. Мне самому неясного, и запахи осенние мне душу передят, и запахи осенние мне душу передят. Никогда не угадаешь. Где найдешь, где потеряешь Горький привкус диких яблок Не сумеет подсказать Если мог поведать кто-то Что там ждет за поворотом Ведь потом уже обратно Не вернуть, не отыграть А лето скоро кончится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 мне душу передят. Может, помнишь, как в начале лето мы не замечали. Помнишь, не было печали, В речке теплая вода, Только вот какое дело. Быстро пролетело, это лето пролетело Незаметно, как всегда, и лето скоро кончится Уже рябина красная, и запахи осенние По городу плывут, а мне чего-то хочется мне самому неясного, И запахи осенние Покою не дают И запахи осенние Покою не дают А лето скоро кончится Уже рябина красная И запахи осенние по городу плыву, А мне чего-то хочется, Мне самому неясновано. И запахи осенние, Покою не дают. И запахи осенние, Покою мне дают. Сейчас опять показалось, что сильно громко, нет? Нет? Нормально? Вот. А у меня с той стороны есть такая замечательная группа поддержки. А вы можете петь погромче. А в принципе, если весь зал будет группы поддержки, то вообще будет шикарно. Вот на предыдущих концертах было такое, вот, когда ну, многие же знают, в общем-то, песни. Я из-за того, что как это, людям нравятся практически одни и те же песни, их одни и те же пою, потому. Мне и зала подсказывают, когда я слова забываю, и, и вообще приятно, так что не стесняйся.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 И синий ливень, колокольчик полевой И ветер мне шепнул и ствой На свете нет другой такой И великий ее и сердцем, и рукой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 а мне не спрок, и не вдамек, и не хранил, и не берег. Я, казалось, так нетрудно потерять. И ветер тихо зашептал, Ну что ж ты так не удержал? Я промолчал, а что сказать? Ну что сказать?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 Так быстро поешь, я говорю, когда быстрее пою, у меня э, песня короче получается и больше входит во временной интервал. На сегодня потрепала, помотала, поболтала, так что рвала, вырывала, Что в руках не удержать, а мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели. Слава богу, что сказать.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 нас встречает летний вечер, не создавайте У дверей ажиотаж. наш лей самое Командиры экипаж желают вам всего хорошего. До встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж.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 И строгая, и поэтому не хочется мне, Чтобы вы пошли отцовской дорогою на небо. Только раз окунись, хоть, хоть в небо, И попал на всю жизнь небо, Не любя, ни скорбя, не отпустит тебя.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 И здоровье на полячке на Но небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь в небо, Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, Перегрузки стрессы и радиация.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 Вот, Это, когда вы начинаете помогать, получается, ну, в разы просто лучше. Продолжаем. В том же духе. Про самолеты. Может,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 Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Делает снежный или серебристый лайнер, как что-то Грациозен, восхитительно прекрасен И поверьте, красоту нельзя пить самолёт Даже если совершенно непривычный цвет окрасить Вы поверьте, Красоту нельзя гнять у самолёта, даже если цвет зеленого горошка раскрасит. И не важно, куполь бойных или Арбас трехсотый. Посмотрите, как он рулит по перрону, как слетает. Не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не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 Географии нефтеюганской Стрижевой Узнали брата нашего, На дым и новый на Ноябрьск и Колпашево Абские берега, болото и тайга кругом, как кони комары.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 а выше дальше и быстрей Летак лишь предстояла нам, И временем не дорожил, Мне не считал беспечнее, Но кто же знал, что это жизнь такая быстротечная? берега, озера и тайга кругом, И небо наяву, не на конфетном фантике, И сладкий дым печной, Или доход весной потом Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Я уже, конечно, спасибо большое. Я уже, конечно, маленько, ä, не маленько, даже выложу. Мне такое предложение. Давайте с хором споем «Сонную» и, и пойдем на напер... да? Вот. Я понимаю, что все уже устали. В enfin, смысле, нет, чтобы не уснуть мы на перерыв. И пойдем. <реп��ател LEGISL1> <rap> вот, я под эту песню уже ä, давно внука укачиваю. вот эту приятную. Заглушки, заглушки, давай. Во всем. Все в окошках погас, всех как. какрет. Бои спит раз, АДБ уснула, На приколе стоят наши самолеты, И пилоты все спят, И автопилоты, И пилоты все спят, И автопилоты. Спит с водой машина Тихо спит до утра Бочка с керосином Лишь луна над землей Этой ночью внемлет На посту часовой Тоже мирно дремлет На посту часовой тоже мир на спят загушки, чеглы, ведра не стремянки, молоток две тылы И с отстоем банки Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется. Только нам не досна, Учим руководства, Только нам не досна, Учим руководства. Спасибо большое за поддержку а, а я тут случайно взгляд кинул на моего однокурсника Вот сидит Андрей Кацбан Мы с ним в одной роте учились И эту песню пили сказать, сразу вот по, по созданию вот. и сейчас смотрю, как вот он, ну, наверное, вспомнил а, Все вот, эти моменты и... Ну приятно, ребят, спасибо большое, что вы выдержали это первое отделение удлиненное, очень перерывчик минут 20, наверное, ну и потом это второе отделение будет.